Жил один парень, редкий чудак Все в его жизни было не так Жить он хотел бы в счастливой стране Но не хотел он стоять в стороне Ах, Навальный, классный чудак Ты прекратил бы весь этот бардак Омский один претендент, он был отважен, умен и красив. Коррупция власти отличный мотив, его ненавидела сотня Господ, но полюбимый так слушал народ, как-то однажды он сел в самолет, русских героев ничто не берет. Но кто-то яду насыпал в трусы И усмехнулись спецслужбы в усы. Ах, Навальный, классный чудак, Ты прекратил бы весь этот бардак. Ах, Навальный, ты наш президент, если б не в топстве один претендент Скорая помощь спасла храбреца Но вы бы видели злобу отца Чтоб сохранить у народа лицо Нам отрыкнуло второе кольцо Чтобы не каждый совал микрофон Быстро придумали новый закон все запретили, запрячься, дрожи, запрячься, дрожи И наслаждайся правлением лжи Ах, Навальный, классный чувак Ты прекратил бы весь этот бардак Ах, Навальный, ты наш при... Если не в Томске один претендент Мы лучше всех научились молчать Но все равно могут в шпана стучать Лучшие не суйте, лучшие не суйте Вы к власти носы Могут подсыпать вам яду в трусы Ах, Навальный, классные Это бардак, Ах, Навальный, Ты наш при. Пред...